Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Буди и добро пожаловать на обзор варкапа 281 с картой IFX Run 6 Маппер у нас пред, значит карта будет интересной В общем-то на старте у нас есть ракета, у нас есть сразу при появлении батлсьют и хейст Почему бы не давать сразу ракету, тогда непонятно И сразу начнем с того, что здесь два спауна и чтобы появляться на одном из них Нужно просто написать respawn point set и мы будем появляться именно на этом респауне. Итак, карта небольшая. Карта достаточно простая для простого прохождения. Здесь у нас два телепорта. То есть один вверху и один внизу. Использовать можно оба. Это без разницы. Здесь у нас телепорт. А все до этого нас убивает любая вода. Здесь мы, значит, выпрыгиваем. Есть столбы. Есть у нас Invisible, который не нужен, по сути. И есть, есть SIS, где он... Есть тут квад еще. А, вот тут вот он. Есть еще квад, вот тут он лежит. Многие, может быть, даже его не видели. Но он, по сути, конечно же, бесполезен. В общем-то, как-то мы должны все это пролететь каким-либо образом. Залетаем наверх. Здесь у нас отбирают ракету и дают плазму ракету нам больше не возвращают так что если вы вдруг упали придется ковыряться с плазмой пропрыгиваем вода нас также телепортирует и здесь у нас вот финиш который телепортирует собственно доклад такая вот карта что по роутам по роутам значит следующее можно естественно делать буст делать даблджам отталкиваться ракетой и находить себе места куда, собственно, эффективнее было бы отстреливаться и эффективнее использовать, сразу скажу, нижний телепорт. Нижний телепорт находится чуть-чуть раньше, а заходить в него можно примерно с такой же скоростью, как и в верхний, При учете, что вы, конечно, стреляете хорошо ракеты. Здесь у нас, естественно, выпрыг с дублджампом. Отстрел идет от потолка и уже по, по столбам на усмотрение. У энтра я слышал в ЭКУ-3 демка с какой-то ракетой наперед безумной. Да, ну, это мы, собственно, посмотрим. Здесь далее нам нужно... Ну, не то, что нужно. Здесь у нас несколько вариантов тоже. Мы можем либо как-то ракет, просто ракетами об стены об эти кривущие залезать, либо наблюдать, что вот этот пол... Он, так, он на 64 юнита выше, то есть доступен для прыжка. Поэтому если мы идем с высокой скоростью, то мы можем сделать здесь джамп, отстрелиться и подлететь уже сразу туда, без дополнительных ракет. Но есть и, конечно, другие варианты, которые мы увидим э, в демках. Куда? Сейчас бы телепорт делать лицом в другую сторону. Ужас. Ну и здесь тоже, грубо говоря, два варианта. Можно плазмить по стене, потом по другой стене и, собственно, финиш. Можно пройти просто снизу э, с трейфом и залезать здесь вот таким образом наверх. Либо можно еще при падении сделать ГБ, чтобы было больше скорости и быстрее подняться наверх. Такие вот варианты. Вариантов не очень, на самом деле, много эффективных. Я думаю, что с поверху вот так это менее эффективно, потому что можно сохранить очень много скорости с ракеты на этих поворотах. Но Кокс, по-моему, играл как раз роутом от стен. Я думаю, что это не очень эффективно и можно, конечно, быстрее. Ну да ладно. Давайте, ребят, поехали смотреть демки. Не будем затягивать. Да, я пропустил пару варкапов, но ничего страшного. Итак, все, пароль. Пароль, пишем пароль. Все, кто внимательно смотрит. Так, пароль. 34W893Dimon.495. Все, записываем пароль, пишем пароль в чатике, приду проверить. 310 кузгух, 3. Неплохое начало, уже, уже много обещающих. В принципе, достаточно неплохо, как-то очень удачно залетел. Ну и здесь тихонечко, соответственно, Рокджамп Jump получился. Все очень тихонечко, потому что везде можно упасть, везде можно споткнуться, немножко не долетело, это бывает. И плазма Климп. И по двум стенам, чтобы наверняка. Да, почему бы и нет Ну вот, финиш разве что можно было чуть-чуть сделать побыстрее Но как будто бы просто прошел пару раз Не засчитываю минус тебе кузбух Комполомус, 28,7 Так, уже пободрее Уже пободрее, через нижний телепорт Комполомус у нас идет Здесь отстрела от двух стен Уже без, без остановок Там прыжок немножко запорол ничего страшного здесь сразу поднялся еще ракету потерял по еле-еле залетел ну что ж так можно лучше хотя хотя хотя вы видели сервер тайм. сервер тайм был очень большой узлех 242 Так, взлег у нас пободрее, чем Кузгух, более так чётенько, каждая ракета выверена, точно знает, что ему делать, сервертайм 10 минут, наверняка играл не один день, как взлег. и финиш более бодрый также, очень-очень хорошо, Декус, 21.4, так, хорошие, очень хорошие ракеты, вот в 3 кстати говоря, реально эффективнее идти снизу, потому что верхний телепорт он с рампой. Естественно, не хочется каждый раз преодолевать это препятствие в виде рампы, потому что оно в ИКУ-3 очень э, painful, так сказать. И финиш тоже очень бодрый, но можно было, наверное, как-то чуть лучше оттолкнуться плазмой и сразу на финиш попасть. Так, чуть потерял. Так, эйси. Ацид, -э, Worst map ever made. Я бы сказал, что соглашусь с тобой, но я этого не скажу, тем более, что я это уже сказал. Опять же, через верхний телепорт, видите, он потерял всю скорость. И, следовательно, на такой короткой карте каждый фрейм важен. Так, их хорошо. Словил не очень хорошо, но, тем не менее, словил. Слушайте, вообще нормально. Нормально. Еще там заскимил, так интересно. Финиш, конечно, можно было, опять же, получше. Мразаров 25. и 5 Так, куда-то наверх смотрит Молится богам, чтобы в этот раз все было хорошо Так, не потерял на рампе скорости, все отлично Здесь тоже достаточно быстро Тихонечко руки джампами проходит С одного руки джампа залетел И до последнего плазмит Да, это, это хороший, хороший финиш Хороший финиш, молодец а шанс 19.1. Так, пока все бодренько. Ой, Ой, вообще, вообще круто пошел. И здесь такой же финиш без остановок. С плазма-клаймов 19.1. Неплохо. И третье место у нас занимает Хейз. Поздравляю тебя, 17.0. На 2 секунды перебил. Так, 900 вообще со старту Ну, у Хейза хорошая ракета, что тут греха таит. Но вот спорно, конечно, что э, пошел таким образом, с подсебяшкой. Ой-ой-ой, какой финиш быстрый. Очень хороший фильм, Вообще бы залетел, блин, было бы вообще нормально. Ютун. Целый Ютун нам отправил демку. 14 и... Походу, у них с центром война была в онлайне. Ютун. Интересно. Ютун-то у нас вообще король в ИКУ-3. В Ютун нельзя недооценить. 900 со старта. Вот, через низ. там тоже маленькая рампочка, но ничего страшного. Так, заскинул угол. Много скорости. И финиш сразу зацепил финиш. 14-9. Офигеть. Очень быстро. И эндер совсем немножко перебил. Кстати говоря, на 40. Совсем немного. Рокет наперед на старте. Через верхний телепорт. Не, ну такой рокет. Я думал, ну что другой сделал, 2х. Такой, телеп... так, такой рокет я тоже делал. Ну слушай, Энтер, можно быстрее. Ты ч? Витун, ладно, еще он не самый активный. А ты-то че так перебил? 2, 14, 7, короче, делай. Так, Спэм. Кузлех. 22.6. Узбуха в этот раз нет. Так еще в q смотрим да или так пешочком прошелся это конечно минус но главное что без особых запарок и вот cpm как раз таки всегда можно сразу на телепорт попадать финиш не самый оптимальный 27 хардкор так, с бустом у нас уже начало. Правда, буст не самый эффективный, но тем не менее. На рампе тоже потерялся. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну это минус, ребята. Это, это, это минус. Хотел наперед, наверное, еще закинуть, но. Что ж ты так? 30 секунд сервер тайм. Ясно, что карта может быть и не понравилась, но. Отправлять такие демки тоже не стоит 26 Эдик Эдик отправил у нас демочку А, Мистер Сидх Это ты? Хватит писать хуйню в комментариях Эдик Мы с тобой пытаемся нормально общаться То есть я и ты Нормально Нормально Все взвешено Все четенько не надо гнаться за таймом, все правильно. Нужно просто сделать хорошо каждый элемент. Все, это все, что требуется от всех нас. Типиш 18.2. Так, ракета наперед тоже. От потолка не отстреливался, видимо, там очень на тоненького. Зато получился 2х. Не заскимил, здесь должен был быть kill. кипиш, минус уважение тебе, братан. Зато финиш очень даже неплохой. Вулканвоид 17 17.4. Без буста. Но и так сойдет. Так. Ой-ой-ой, ракету потерял. Ну тоже надо было переигрывать. Ну что такое, что за демки вы решете? Совсем расслабились, привыкли, что обзоров нету Типа, ай, да все равно никто не увидит И присылают всякую фигню А вот, обзоры есть, обзоры будут Присылайте нормальные демки 17.0, Начос Из Вологды Сервиров, Начос, это неплохо Так, интересный роут От стены хотел, да, отстрелиться Что? Что? Я ничего не нажимал так еще раз явно падает в воду и все <laughs> лол ну ок начался я я не знаю <laughs> 16 7. ну старт хороший гмуг так через низ здесь через левую сторону Угу. Но вот, этот, э, вот эта дуга, она на самом деле не очень имела смысл в этом случае. Так что можно было и просто по прямой, в принципе, и был бы тайм гораздо быстрее. Сергикус 12,2. Так, через верх. Отстрела от стен. Тоже с двумя руки джампами. Ой, и финиш достаточно хороший, кстати говоря, да, да. Финиш очень даже. Очень даже. Фью оп появился. 14.9. Так, пока что у нас без бустов, ребята. Так, как у начеса. Старт хороший. От потолка отстрелился. Простым руки джампом. Все нормально. И финиш точно так же, прямо перед рампом приземлился, вообще, вообще хороший финиш. Красиво, чистенько, красиво. Кицу из Литвы, я так понимаю, или это Латвия, да, Латвия, наверное, 14.2. Так, с густом, много скорости. Алотов скорости, очень много скорости, и тоже дугой. Ну вот вместо дуги можно просто кинуть один рокет, чтобы он тебя направил вниз, вот и все. А финиш, ну, можно получше, конечно. Хейзл, третье место. Топочетное топ-3 в, в обоих физиках, 13-1. Куку. ку так, с бустом. Очень интересный там был уроки от потолка. Ну вот как Хейс сделал, так так вам всем и надо было делать. больше что у вас вполне подходило. А, ну, все чисто, все быстро. Дональд. 13.1. Дональд. Второе место. Поздравляю тебя, my friend Так, бусты. Старт быстрый, старт хороший. Ой, 1200 всего на финише Вот здесь, конечно, потерял много Старт очень хороший Но на финише потерял много Из-за того, что мало скорости было Ну и Хокс, первое место, 11-3 Могли мы с Хоксом посоперничать Могли мы повоевать на этой карте Но что-то я сдулся И как-то совсем не до этого было Так что, может быть На какой-нибудь другой карте мы с Хоксом Обязательно зарубимся 11-3 Первое место, ну и ВР, собственно, у Хокса у меня 11.7, по-моему, или 6. Ну да, вот он за счет этого. Но финиш, я считаю, что медленный такой. Финиш медленный, но... Давайте посмотрим еще раз. Давайте сделаем таймс кейл. Здесь у нас две ракеты на старте. Буст. Стреляет от столба. Это с даблджампом. 1300. Попадает еще в столб. И здесь себя направляет таким образом, чтобы сразу сюда приземлиться. Да. Ну вот из-за этого плюс, собственно. У меня немножко другая дорожка была. Но вот это, собственно, очень медленно. Потому что на втором повороте он теряет всю скорость. Я все-таки склонен думать, что... Через низ будет быстрее гораздо. Так, давайте посмотрим у нас браузер. Общую таблицу. Fox получает всего 32. Всего 32. Зато Enter получает 63. Ничего страшного. Демок отправили немного. Обзор вышел достаточно коротеньким. Плюс я немножко торопился. Потому что тещу новый вид записи. А он очень много как бы весит. Файл финальный. Поэтому посмотрим, как оно будет выглядеть на YouTube. Если будет хорошо, то обзоры будут примерно, наверное, в быстром формате, потому что места на компуктере нету. А писать хочется в хорошем качестве. Возможно, с местом я каким-либо образом, конечно, пофикшу. Но это уже другой вопрос. 13 комментариев. Можете отправить свой комментарий. Это вот у нас Эдик пишет, шутер нос матери ракет. Фокс утрет мне нос когда будет перебивать меня на рокет-картах. И, собственно, Хокс там написал, что не особо и утер, типа, что я не особо играл. И, в общем-то, столбик после ТП он у меня подсмотрел. Ну, я, собственно, не против, пожалуйста. Но да, было бы прикольно зарубиться. Я думаю, что мы бы где-то к 10 секундам, наверное, с тобой... Где-то там бились. Ну да ладно. Играем в аркап 283. Фортон 2. Я скорее всего тоже его поиграю. Все лучше чем эта помойка. На самом деле карта классная. И под выку 3 она тоже оптимизирована. Потому что делал стамер. А стамер это сам выку Она оптимизирована. эта карта подобие физики. Посмотрим что у нас получится. Может и поиграю. Если будут какие-то у меня результаты. Если захочется ее вообще играть, но на стриме, может, буду поигрывать. Ладно, ребят, все. Всем спасибо. Пишите пароль, не забывайте. Я пароль сам забыл, потому что это просто RNG, так сказать. И, собственно, все. Всем удачи. Не забывайте, старайтесь стараться лучше. И будьте здоровы.